Здравствуйте, дорогие мои! Приветствую вас на своем канале Кассандра Астра. Итак, перед вами сегодня расклад на таро под названием Любит, не любит, ну, немножко нестандартный такой для меня, но вы же знаете, что я часто экспериментирую в темах и экспериментирую в различных колодах карт. Сегодня вот будем египетский таро будут нам помогать получать для вас информацию. Итак, Сегодня будет два варианта. Первый и второй. Это более прозрачный розовый кварц. Это более серьезный материальный такой камень. Так что выбирайте, так сказать, свою дорожку. И я начну. Ох, прямо вылетают карты, дорогие мои. Вылетают карты. Я прямо отдельно таким темой оставлю. Итак. Что ваш мужчина хочет вас видеть вот его внутренние запросы ему часто хочется чтобы вы были ну, не такой сильно деловой женщиной а больше может быть не лезли в его дела возможно как вариант хочет от вас какой-то женственности мягкости а может быть даже что-то вас увидеть увидеть что-то слабое может быть и так то есть он вас не хочет видеть, такого, знаете, мужика в юбке, который на скаку коня остановит и в избу войдет. Конечно, это наша такая характеристика, нас таких русских женщин, в принципе. Мы готовы все на себя взвалить и все потянуть. Но ваш мужчина хочет вас видеть и женскую сторону тоже. Я хочу сказать, что эти, это мое гадание прогноз относится к тем, кто расписался, и к тем, кто в отношениях, и еще до ЗАГСа не дошли. Потому что в конце тех, кто в отношениях, до ЗАГСа не дошли, я буду смотреть показатель, дойдете ли вы, ли вы до ЗАГСа. Вот, что, вариант такой, да? Ну вот такой, чтобы понять. Так, считает ли на сегодняшний день ваш мужчина своей половинкой? Ну, конечно, да потому что ему нравится по-любому все равно, как вы, как вы ведете быт, ему это нравится. Возможно, вы не такая уж транжира, в общем-то, ему нравится ваша рачительность. То есть, ну, я не могу сказать, что вы прям вот идеал на 100%, но на 90% вы его идеал, его женщины, и это очень, дорогие мои, это очень сильный тут. Идут, конечно, позиции. И такая у него карта, когда человек хочет приехать, вернуться. Его тянет к вас и к вам. Это очень важно. Ну, сейчас важный вопрос. Любит или не любит? Любит. Э, еще раз скажу. Любит вас женщину, ту, с которой он лежит в постели? Если вы такая квочка, все дети, дети, дети, дети, если у вас есть дети что он хочет, чтобы, может быть, больше ему уделяли время. Вот, вот ту женщину он любит. И вообще он считает, что ему повезло. И, ну, скажем так... Какая-то выгода даже есть в этом, ну, в хорошем смысле слова. Не в смысле, что он прицепился к вашей юбке, нет. А в том, что вы умеете что-то вернуть назад, вы умеете восстановить. Вы такая созидательница, то есть созидательница-кудесница. Прямо Варвара Краса, вот та самая коса, которая могла и какие-то волшебные ковры там сотворить, да, то есть вот кудесница такая, вот ему это очень нравится. То есть любит, конечно, любит. Даже если вы иногда там ругаетесь или ругались, такая цифра тут, карты лежит, когда человек возвращается, он назад возвращается, он не может от вас оторваться. Вы та самая какая-то золотая, вот вы для него та самая золотая. Если он иногда вдруг сравнивает вас со своей прошлой, какой-то предыдущей женщины, ну я думаю, что идет сравнение в вашу пользу, вашу, может быть, деловитость, ой, меня там кошками укачать, не обращайте внимания, да, вашу какую-то деловитость, то есть вы по многим параметрам превосходите всех предыдущих э, его женщин, но сейчас мы сейчас, сейчас смотрим по, преды... по последнему его варианту перед вами. И еще ему нравится ваша такая тактика, где надо, вы вот даже можете уступить. Ему это нравится. В этот момент вы укрепляете его такое, знаете, сама, как сказать, самоуважение, вот эту мужской стержень внутренней мужскую энергию уважаете. Это очень сильно, дорогая моя. Долгая ли у вас дистанция? Я бы сказала, что дистанция долгая. Тут надо только, может быть, присмотреть за его здоровьем все-таки, как у него с сердцем, как у него с нервной системой. Вот надо беречь его энергетические ресурсы в теме психо-таких нагрузках каких-то, я бы так сказала. И, дорогие мои, если вы еще не расписались, будет ли тут э, ближайшие три месяца с момента просмотра видео, будет ли тут поход в ЗАГС. Ну, может быть, не три месяца, но ближайшие полгода у вас есть такой период, когда он идет с вами и расписывается. И вообще, конечно, первая карта такая, она, она неплохая. Она, понимаете, мне нравится, что тут такой союз, вот что я вижу, такое гнездо, когда люди вместе в унисон, в одной, в одной тональности, то есть могут какое-то дело взять, ну, допустим, знаете, как у нас были сложности с жильем, вот мы взяли дом, и мы там и ремонт делаем, и что-то поднимаем, их бумаги оформляем, ну, допустим, да, или мы вместе делаем и ремонт, если это не дом, какие-то, или дачу вместе строим, что-то какое-то очень совместное, мне нравится тут такая совместная очень идет ядро тут очень дорогая моя сильное ядро и дорогая моя сохраняйте и берегите вот вашего мужчину и не особо не сомневайтесь в нем потому что э, ну, я не думаю что тут есть какие-то элементы гульбы скажем так. Теперь будет информация информация по этому камушку по этой дорожке. Итак, что он хочет вас видеть? какой то сейчас скажу. Он вас хочет, ему нравится, если вы взбрыкиваете иногда и как как сказать, ну как стервочка, ему нравится, чтобы и у вас и кнут и пряник одновременно вот тут кнут Тут пряник, и вы можете и шандарахнуть, и приголубить, и опять шандарахнуть, и ну, что такое, да? То есть ему нравится вот такая, как отношение-игра. Немножко такой эффект Санта-Барбары. То вы на дыбы, то вы уступили в чем-то, то вы в чем-то согласились. То есть что хочет он вас видеть? Он хочет, конечно, чтобы вы чаще соглашались и чаще в чем-то уступали. Я бы так сказала. Это, возможно, говорит о том, первая карта вот такая, что... Ну, возможно, последние три месяца или четыре в ваших отношениях прошел, происходит период, когда больше по-вашему, а не по егоному, извиняюсь, если такое слово применю, то есть тут больше, как сказать, ну тут... Ну, может быть, в последние три месяца вы немножко жестковато держите свои интересы какие-то вот свои. Или, может быть, интересы своих родственников. Ну, допустим. Или вот если у вас разные дети, то, может быть, интерес одного своего ребенка. То есть крен. Вот Тут есть крен, дорогие мои девушки и женщины. Выправляйте крен, чтобы ваш корабль вот так накренился. А как ему там? И вот сложно плыть, правда? Надо, чтобы он ровно плыл, и всем, кто на палубе, было комфортно. Считает ли он вас своей половиной? Ну, скажу так, что то считает, защищает, то сомневается. Он сомневается тогда, когда вы... Я бы даже, знаете, что хочу сказать? Возможно, у вас немножко идет регулярно какое-то психическое, психологическое напряжение, и в этот момент он внутренне начинает бояться вообще за вот эту лодку, да, а правильно ли я плыву в том ли составе и что это такое. То есть иногда он внутренне разбалансирован, то есть у него нету четкой одной линии вместе с вами наперед, то есть считает ли он вас своей половиной, а вы знаете, то считает и защищает, еще раз повторю, то сомневается, то сомневается. И когда он начинает сомневаться, Возможно, ему не нравятся какие-то ваши увлечения, дорогие мои, вы, дорогая моя, вы сейчас лучше поймете, о чем я. И когда он вот чувствует, что вы как бы психологически не в семье, отошли от семьи, куда-то крен опять свой сделали, тогда происходит каш карта разрушенной башни. То есть он начинает сам очень сильно как бы... Сыпаться его вера в вас, понимаете, вот тут такой момент. То есть, дорогая моя, тут очень много в ваших руках находится. Скажу вам так: он не самодур какой-то, он очень глубоко смотрит в ваше поведение: любят или не любят. Ну, я бы сказала, на 80% на 90% любят. И вообще, мне кажется, чтобы вот защ... закреплять вот такой брак такие отношения. Тут надо регулярно, нужны какие-то поездки. Ну и еще, конечно, колесо фортуна, оно в какой-то степени относится и к каким-то игральным, каким-то развлекательным, каким-то азартным занятиям. Ну вот я просто оглашаю, а вы сами там дальше примеряйте. То есть, возможно, ему нравится, когда вы его отпускаете с ну, не знаю, с другом где-то поиграть. Или, ну, это может быть даже как на футбол пойти, или чуть-чуть тотализатор поставить. Ну, вот уж я не знаю, что то. Но что вот какая тут тема, как бы, очень сильно его симпатии через эту тему прилепляются к вам. идет слияние, идет в прямом смысле любят-не любят, да? Кто вы для него... В сравнении с предыдущей дамой. Ну, вы для него более интересные, И вы необычная тем, что вот вы иногда как берете вот этот кнут, и ему это нравится. Вот это такой гротеск, это яркость. Еще раз скажу, это история немножко санта-барбаровских таких отношений. Надеюсь, вы понимаете, о чем я сейчас говорю. В принципе, я даже хочу сказать, что по сравнению с предыдущей его, последний, вы такая, если захотите, можете сильнее его как бы к стеночке прижать. В принципе, если захотите, да. Но такой момент слияния. У него к вам такая, знаете, как магическая, как эм, колдовская привязанность, понимаете, колдовская. Долго ли у вас будут продля... продляться ваши вот такие отношения? Ну, я скажу так, дорогая моя, если вы сами чуть-чуть не отбалансируете ситуацию в тему большего спокойствия, большего вот чего-то, когда мужчине удобно, нравится, то, возможно, через два года максимум или минимум, сейчас, сейчас скажу, максимум через два года может разрушиться это, этот брак, он может разрушиться. Потому что вот эти качалки, вот по этой линии, они к хорошему не приходят. Это первый момент. Тут есть, конечно, еще и второй момент. Да? момент, когда человек у него, может быть, в гороскопе, в натальной, в карте рождения заложена вот смена партнер. какая вы там ни были, золотая или полузолотая или у вас там где-то что-то с золотой каемочкой, как моя одна знакомая говорит, да, что есть женщины, у которых типа с золотой каемочкой, и вот к ним мужчины вот от них в восторге. То есть послушайте, даже если у вас есть золотая каемочка в одном месте, как говорится, такая магнитная. Вас это может не спасти. Вас может не спасти вот эти отношения. Поэтому я хочу сказать, что... Если хотите, можете по данному вопросу, если есть желание, можете обратиться ко мне, как к астрологу тарологу по данному вопросу. То есть если вы хотите оставить этого мужчину около себя до конца дней своих, на очень длинную дистанцию, или, да то я вам растолкую его карту рождения, где его слабые места, где надо что-то вот вами поддержать, усилить, успокоить. Вот тут такой момент. Если вы еще не расписаны, то тут очень сложно с человеком зайти в ЗАГС. Потому что там, где любит, не любят, тут вот как бы в позиции карт любит, не любит, стоит карта Колесо Фортуны, я всегда эту карту считываю, прочитываю немножко как 50 на 50, то есть это такие отношения, они могут яркие, красивые, как фонтан такой, да. То есть человек напи вы напиваетесь этим счастьем, наедаетесь, он наедается, напивается. И потом затишье, и человек выходит, я про него сейчас, искать новый вот этот гортеск, новый взрыв вот ситуации в эмоциях. Он хочет еще это яркое, как наркотик повторить, понимаете, эффект какой-то. Поэтому тут, я бы сказала, дорожка розовая кварца говорит мне, чтобы я бы сказала вам, береги отношения, тут непросто. Вот, дорогие мои, был такой прогноз вам от Кассандры Астра. Буду благодарна за лайки и проверяйте подписки. Канал чудит и могут потеряться, слететь там где-то у них, там в закромах подписка на мой канал. Удачи вам!